Дотронься до моей любви Коснись ее своим дыханием И сердцем с ней поговори Остать в основу Мироздания Дотронься До моей любви А на капель Апрельской неги Когда под солнцем дают снеги И улетают Снегири Дотронься до моей любви В ту ночь, когда тебе не спится Она а тебе нашепчет сны Тихонечко замкнув ресницы И легким храбрым мотыльком Влетев в огонь, сгорит, но прежде Возможно, крохотным крылом Подарит жизнь твоей надежде Дотронся до моей любви. Дотронся до моей любви. Дотронся до моей любви. Дотронся.